<свист> Прикольно <Так>. <свист> <свист> ну ладно что такое вообще <свист> офигел иди приведи себя в порядок не я не понял я тут новости смотрю это же студия 7 но ну? самая свежим информация самая свежая новость актуальна вот Готовлюсь. офигел, что люди приведи себя в порядок, мы уже начинаем. Ой, ты, ну ты начинаешь? Нормально же все. И кстати, принеси мне, пожалуйста, чашечку кофе. Чего, оборзили, что ли? Мало того, что домой ночевать не ходите, так я еще вам здесь кофе должен носить. Не, ничего себе, а Нурику-то ты принес. Ну, Нурик это другой разговор. Мы начинаем. Студия 7. чем правда чуть меньше чем ложь студия 7 добрый вечер это студия 7 с вами как всегда ее постоянные ведущие Нурика анарбаев айгулька просто Айгулька, и я ваш покорный слуга Камчиф алтыбек курмабекович ничего себе себя так официально а с нами можно подумать на короткой ноге так ребят займите денег пожалуйста а вот и мастер по переводу тем за на что пока не знаю но Сумму точно надо. 20 миллионов долларов. О, ну тогда тебе в АБР надо. Куда-куда? Кстати, вот новость. АБР выделил 20 миллионов долларов на профтехобразование и его реформирование. Значит, нам уже аббревиатуры деньги дают? Я тебе даже больше скажу. Из букв аббревиатуры организаций, которые дают нам деньги, можно собирать разные фразы. Ну вот, например, «Кыргызстан – богатая страна». Или «Кыргызстан – страна без долгов». Или Кыргызстан, страна честных чиновников. О, я понял, понял. Можно там еще и песню сочинить из этих букв. Там-ти-там-ти, А нет, не, там же буква «ю», да, да. не получится. А да. это, кстати, смешно. Попробуйте над этой новостью посмеяться. Так. В чельском районе задержан член ОПГ, не заплативший за дорогостоящий ремонт автомашины BMW. А как они вообще поняли, что он преступник? Он что, всем ходил и рассказывал? Да нет, он сначала у него спросили, а кто за ремонт будет платить? Ага. И он тут не выдержал, начал козырять, понимаешь. Раскрыл сразу все свои Кар карты на стол. Все. И вы до конца дослушаете новости. Как сообщает в ГУВД Чуйской области, в милицию с заявлением обратился 41-летний сотрудник одного из городских автосервисов. Потерпевший рассказал, что 5 ноября примерно в 11 утра в его организацию обратился гражданин и попросил заменить некоторые запчасти на машине. По окончанию работ клиент сообщил, что должен немного поездить на авто, чтобы удостовериться в высоком качестве проведенного ремонта. Ну правильно, я всегда так делаю. Однако, сев в машину, мужчина уехал в неизвестном направлении, так и не расплатившись. Ты тоже что делаешь? Ой, ну давайте не будем об этом. Что, что там дальше? В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовно-розыска Джейльского РВД по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний Урмат А, житель Джейльского района. В ходе следствия выяснилось, что задержанный состоит на учете как активный член одной из УПГ. А, причем очень активный. Это он сейчас только за ремонт не заплатил. Так. А так вообще у него очень большая история. Там за домофон не скинулся, там, когда в столовой повар отвернется, он весь изюм из булочки повыковыривает. Как повар отвернется, он соли себя Да, да да, хапками, да? да, да. Смотрите, почем, и майонезом. Да. Подходит к соседней двери, опять же, звонит в дверь. Так. Звонит в дверь, поджиг... нет, сначала поджигает газету, Точно, потом звонит дверь, а что? потом еще кое-что об этом не будет. Да да, да, да, да, да, и убегает. Ну, кстати, он звонил в дверь, наверное, и не успевал убегать. Именно поэтому его ловили часто и приводили mm -hmm. в опорный пункт. Как говорится, любишь кататься, люби и за ремонт платить. Mm -hmm. А где так говорится? Ну, судя по всему, в mm -hmm. Ну, у меня следующая новость. Парламент Кыргызстана поддержал запрет на участие в тендерах компаниям, принадлежащим родственникам депутатов и чиновников. О, и сразу у депутатов возник вопрос. И что я тут тогда делаю? И нафиг я вообще депутат? Я вам скажу больше. Многие там вообще удивились слово «тендер». Ага. А вообще там тендеры проводятся, да? Конечно. Мне кажется, многие из них просто приходят и говорят, что они депутаты, и все, и вопросы. в все, не они кон. думали, да, да, да. так. Все. Но не все так плохо, как вы себе представляете. Угу. Только 16 из 71 присутствующего проголосовали против. Но мне кажется, что не все депутаты оказались такими дальновидными и зарегистрировали свои фирмы на своих друзей вместо родственников. Правильно? Всякое бывает. Не, Я вообще эту инициативу не поняла на самом деле. На что она направлена? Вот если верить Достану Бекешеву, то в отличие от коррумпированных Америки и Европы, у нас эта коррупция вообще не считается. Так наши чиновники, самые гениальные борцы с коррупцией. У них, Да. Они пользуются самым э, действенным методом. Так. То есть, если ты не считаешь это коррупцией, то это не коррупция. Вот, очень простое решение. Проблем нету, да. и вообще, если так смотреть, наши депутаты вообще ничего не решают. Ну, по крайней мере, мало что решают. как это не решают? А вот так вот, ничего не решают, мало денег зарабатывают. Главное кормиться в их семье – жены. По документам так выходит. Но здесь можно сделать только один. Главное – не стать подкаблучником в этой ситуации. Ой, ну, ребят, ну вы прям напрашиваетесь на социальную рекламу. Кажется, вот и напросились. Давайте смотреть. Смотрим социальную рекламу. Брат, может, по песку в барчик По Попивку? Да. И какая Футбол, гаурасым, а мне барам да А че син, вот-то. Балдар меня борас, он певческий, смотришь у меня футболка у нас, на да Все из геча Я сейчас к нам мусор тратила где а, тунжарым на гейсен ещетин, гиргизбе ома, тихой. Махо, Блин, у меня дома дела просто. <свят> дела. только не говорю, что жена не отпускает. Такашник, что ли? Э, да я не подтакашник, реально дома что, дела. Всё, покатили тогда? все да. чё ты? Все покатили. Всё? Эй, гельдинга. Гельдинга, секс А качан-тамбирсат секс в Оттого. Пацаны, заходим! Я же сказал, что не потокашили! <связываем>